все это привлекает. Как можно было настолько низко пасть? Ну вот тебе и доброе утро. Чувствую свежий запах пиццы. Походу, Макселина уже проснулась. О, Фил. Чего ты так рано вскочил? Опять кошмары. Да, меня начинает это доставать. Может быть тебе к врачу сходить? Ну что, никаких славных добрых убийств не намечается? Посмотрите. Тихо, мирно, спокойно. Какое гадство. Кофе будешь? Эм, ну давай. О боже, кто там еще приперся в такую рань? Офицер? Зачем вы пришли в такую рань? У меня очень-очень срочное дело. Почему вы не могли позвонить по телефону? Действительно. Почему? С чего вы взяли, что я проснулся? Я ни с чего это не взял. Мне бы пришлось вас разбудить. Дело в том, что мы нашли труп. Там написано «Приведите Фила». Хм. Макселина, собирайся. Мы сейчас же едем туда. Да, пять минут. Ну, наконец-то. Хоть одно убийство. Ну. Я так понимаю, отпечатков на записке нет. Иначе бы мы вас и не позвали. М -м -м. Бумага на вид обычная. Но здесь что-то должно быть. Смайлик. Есть версия Максильна. Серийный убийца? Возможно, возможно. Но, думаю, это только первый его труп. Мы проверили, был ли кто-то ночью в парке. Мы проверили, в парке ночью никого не видели. Надо достаточно трудно пронести труп в парк. Это людное место. Но, судя по всему, труп не больше двух часов. Значит, убили его здесь и записку положили тут же. Да, судя по смайлику, совесть его явно не мучает. Должна быть подсказка. С чего ты взял? Психи всегда отставляют подсказки. Обыскали тело на наличие каких-нибудь символов? Нет, еще нет. Если хотите, я позову сотрудников, мы его здесь и обыщем. Здесь не надо. Лучше увезите труп в морг и там осмотрите. Хорошо. И все же... Хм, что там? Это цифра. Дай-ка посмотреть. 2, 7, 3, 6, 4, 8. Что это может значить? Шесть цифр, как в номере телефона. Но навряд ли он был просто так и стал нам свой домашний. Думаю, это офицер. Да-да, что вам нужно? Мне нужен список всех ваших нераскрытых дел за последние несколько лет. А зачем он вам? Думаешь, это номер дела? Почти уверен в этом. Нус. И где нам искать это дело? Где-то в этом маленьком кабинетике. Да, это будет непросто, все-таки надо попытаться. Ладненько, вы обшарьте ящики, а я посмотрю на столе. Да, думаю, это будет разумно. <связь> так, убийство, убийство. Не то. Ограбление. Не то. А. О! А нет. Не то. Я тогда рассвета ничего не найду. Хм. А что это за дело? Это поступило два дня назад. Но это же как раз то, что нам надо. Кажется, тебе пора браться за мою работу, сыщик. Убито пятеро людей за два дня. Хм, номер совпадает. Думаю, это то, что нам нужно. Но зачем он дал вам номер нераскрытого нами дела? Очевидно, для того, чтобы я раскрыл его. Не знаю, что нам это даст, но для начала нужно его раскрыть. Что ж, офицер, соберите всю информацию о том, кто были эти жертвы, кем они работали, где, в общем, все, что можно. Макси. Сначала мы отправимся в морг, а затем прогуляемся по их квартирам. Конечно, идем.